Привет, меня зовут Яна и сегодня мы поговорим о новостях. 12 июля правозащитники и волонтеры Объединенной группы общественного наблюдения запустили проект «Карта полиции». Сайт policemap.ru отображает рейтинг отделов полиции Петербурга по открытости информации и доступности. С его помощью пользователи могут узнать, какой отдел полиции относится к конкретному адресу и контакты начальника отдела. Кроме того, сервис содержит советы о том, как вести себя с полицейскими при задержании и как обжаловать действия сотрудников полиции. Информацию о работе полиции активисты собирали на протяжении 2017 года. Для регулярного обновления информации на карте, создатели проекта призывают пользователя оставлять отзывы. Возможно, наличие гражданского контроля за полицией позволит повысить качество работы отделов и сократить число некомпетентных сотрудников продолжают задерживать за критику Чемпионата мира по футболу. 14 июля возле стадиона Санкт-Петербург задержали активиста Егора Якимова за одиночный пикет. Во время матча Бельгия-Англия Якимов держала в руках рисунок художника Андрея Ермоленко, который известен в серии плакатов, критикующих нарушения прав человека во время Чемпионата мира. На активиста составили протокол по 20.2 кодекса об административных правонарушениях и нарушениях правил проведения публичного мероприятия. Его арестовали на 5 суток. Столько же суток получила и активистка Ольга Смирнова за пикет на университетской набережной. Она стояла с плакатом поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку и требует освободить украинских политзаключенных. 15 июля активистов «Открытой России» задержали на границе с Финляндией. Участники движения Евгений Литвинов, Петр Трофимов и Светлана Уткина планировали растянуть баннер с свободой политзаключенным во по время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Но активистов встретил сотрудник Центра Энт и изъял баннер для проведения экспертизы. Задержанных оставили на ночь в зоне пограничного контроля, после чего отпустили. Тем временем в Хельсинке на Доме музыки финские журналисты установили огромный экран с лозунгами. 16 июля по пути в президентский дворец Путина встретит привет господин президент добро пожаловать на землю свободной прессы выпускников второй гимназии и участников движения «Весна» лишили стипендий за участие в протестных акциях. Активисты Тимофей Макаренко и Валентин Хорошенин претендовали на денежные вознаграждения за призовые места на Олимпиаде и успеваемость. Классная руководительница подтвердила гимназистам, что потеря стипендий связана с их оппозиционной деятельностью. В январе Валентина Хорошенина задержали за расклейку листовок в поддержку забастовки избирателей, а Макаренко был задержан на митинге «Он вам не царь» 5 мая. Еще тогда БЦД бы сообщили в учебное заведение, где провели воспитательную беседу. По словам руководства гимназии, политическая активность ребят не повлияла на лишение стипендии. Штаб держит эту ситуацию под контролем и разберется в ней до конца конец чемпионата мира новая станция метро Бигавая не устояла перед силой водной стихии. 12 июля в группе ДТП ЧП во Вконтакте появилось видео, на котором видно, как по стене в льется вода, а полиэтилен нелепо маскирует пробоину. Вода стекала рядом с эскалатором, но на работу подъемника это не повлияло. Петербуржцы уже не в первый раз сталкивались с проблемами на станции. 26 мая первый час работы на станции образовалась пробка. Беговая не справлялась с перезагруженностью. Позже очевидцы заметили ступеньки, по которым водопадом стекает вода. Руководство метрополитена заявило, что видео недельной давности, а все неполадки устранены. 10 июля Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу о похищении директора оборонного предприятия «Заслон» Александра Горбунова. По версии следствия, Горбунова похитили его бывшие подчиненные. Интересно то, что фигуранты этого дела также проходят обвиняемыми по делу о на журналиста Олега Кашня в 2010 году. Основным мотивом журналист считает свою профессиональную деятельность. Так, неожиданным образом, у обеих историй появился общий знаменатель. Горбунов, имея общий бизнес с экс-губернатором Псковской области Андреем Турчуком, обсуждал план нападения на журналиста. Осужденные заявили о причастности Горбунова к организации нападения на журналиста и признали свою вину по обоим эпизодам. Им дали семь лет колонии строгого режима как исполнителям, а Горбунов свою причастность к организации нападения на Кашина отрицает. Остался на свободе и даже пошел на повышение. До встречи на следующей неделе и обязательно нажимайте на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить следующее. экс-губернатором, экс-губернатором, экс-губернатором.